Da, da, da, da, dam. Итак, октябрь, какие у вас планы? Давайте подкорректирую в денежную сторону. Я знаю, что все любят считать деньги как можно в большем количестве купюр. Итак, компания объявила промоушен для тех, кто еще только разбирается. Вы можете стартануть и делать бизнес на международном уровне за единицу. Один доллар плюс стартовый набор. Для тех, кто стремится расти по карьере, октябрь тот самый месяц, когда вас поощрят сверху, вы можете заработать за первую карьерную ступень от 50 до 100 долларов. Как это делается, подробности сами понимаете. И того за неделю, либо же при ускоренном темпе за один день вы можете сделать до 1000 долларов. Дальше самое интересное. Научите своих ребят повторять, делать те же карьерные ступени, и вас поощрят в в том же денежном эквиваленте, как и ваших новичков. Резюмируем, в октябре имеем единица старт, плюс набор и естественно подарки, далее стремимся сделать карьеру и плюс 50, плюс 100 баксов сверху, это где-то будет 970 в вашем чеке по итогу. Погнали, на связи!